Приветствую на канале Шарабара, возвращаемся к теме Древнего Рима и поговорим мы про пунические войны, а точнее про первую. И пока мы не начали, хочу передать огромное, просто космическое спасибо моему подписчику Онгу Онест за то, что он помог мне с данным материалом. Онгу, большое тебе спасибо, ты красавчик. Прошу всех поблагодарить его, потому что если бы не он, то текст, скорее всего, вышел бы совсем другим. Также напоминаю, что философия канала в том, чтобы в пределах максимум 15 минут рассказать о теме, самое основное. Естественно, если вы хотите знать материал так же хорошо, как ОНГУ, никто не запрещает лазить в интернете или же прочесть пару книжек. Каких именно книжек, полагаю, найти их не так сложно, особенно если говорить про электронную версию. Но лично передо мной встает небольшой такой вопрос. На чем читать электронные книги? На планшете или же приобрести себе электронную читалку? Потому что если еще несколько лет назад главным вариантом был pocketbook, то сейчас выбор очень даже приличный. И я несколько затрудняюсь в выборе. Если у кого-то из вас есть электронная книга, то подскажите, пожалуйста, какую выбрать, какая хорошая, какая вам нравится, какой вы сами пользуетесь. Потому что, ну, сами видите, выбор очень большой. Надеюсь на вашу помощь. И переходим к видео. Унические войны – это три войны между Древним Римом и Карфагеном, продолжавшиеся с перерывами с 264 по 146 года до нашей эры. В войнах победил Рим и тем самым укрепил свое положение в Западном Средиземноморье. Внимание, спойлер! В результате Карфаген был уничтожен. Почему у них такое название? Оно происходит от римского обозначения финикийцев, переселившихся в северную Африку, пуны, Уницы. К началу пунической войны Карфаген владел значительными территориями на побережье северной Африки, южной Испании, на Сицилии, за исключением юго-восточной части острова, принадлежавшей Сиракузам, и Сардинии, и являлся крупнейшей морской и торговой державой в западном Средиземноморье. К 260 годам до н.э. баланс сил в этом регионе резко изменился в связи с подчинением Римом почти всей всей Италии. Стремление обоих государств к господству в Западное Средиземноморье привело к военному столкновению между ними. И все же, еще про предпосылки. Сначала Рим и Карфаген связывали союзнические отношения, но когда Рим подчинил себе Италию и попытался утвердиться в Сицилии, отношения резко ухудшились. Дело было в том, что остров был важной стратегической точкой в центре Средиземного моря. Повод к римскому вторжению дали наемники царя Сиракуз, Агафока, мамертинцы, которые после их изгнания из Сиракуз захватили северо-восточную часть острова. После поражения мамертийцев с Сиракузом, первые решили позвать на помощь Рим и Карфаген. Римский сенат признал мамертийцев своими союзниками и взял их под свою защиту. Это решение противоречило договору 306 года до нашей эры, разумеется, согласно которому Рим не мог иметь владений в Сицилии, а Карфаген в Италии. Но римляне в свое оправдание заявили, что Карфаген первый нарушил договор в войне с первым, когда Пунийский флот вошел в гавань Арента для поддержки Рима, хоть и не принимал участие в боевых действиях. Война началась в 264 году до нашей эры. В первые годы войны римляне захватили часть Сицилии, которая принадлежала Сиракузам, и Рим включил в состав своего флота их корабли, а также строил корабли по образцу карфагенских пентайр. Общая численность составила 120 кораблей. В то время карфагенский флот разграблял прежние римские города Италии. Первая стычка нового флота с Пуническим закончилась неудачно для Рима. Однако очень скоро карфагенская эскадра во время набега на Италию потерпела поражение в столкновении с римским флотом из-за использования Римом абордажной тактики, что стало возможным в результате введения на римских кораблях нового изобретения – абордажного ворона. Римляне захватили 31 корабль, потопили 14, всего в Пунейском флоте было их 130, а флот Рим насчитывал до 200 кораблей. И командующий флотом Гайдули за свою победу получил триумф. Вскоре римляне решились перенести войну в Африку. Консулы Марк Атилий Регул и Луций Манли Вольсон с флотом в 330 боевых кораблей, четырьмя легионами сокопутных сил и вспомогательными итальянскими контингентами у мыса Эконом вступили в бой с карфагенским флотом, который насчитывал 350 судов. Сражение кончилось победой римлян. Потом консулы высадились на берег и начали разорять Ливию. Получили еще несколько побед. Через год из Греции прибыло подкрепление карфагенцев армии, наемники, набранные там перед высадкой римлян в Африке, включая спартанского полководца Ксантипа. Он убедил пунийцев отдать ему командование войсками и пунийцы перешли контрнаступление. В битве у Тунета 12 тысяч пехоты, 4 тысячи всадников и 100 слонов-карфагенян нанесли ее регулу сокрушительное поражение. По совету Ксантипа, карфагеняне изменили тактику и решили дать сражение на равнине, чтобы эффективно использовать конницу и слонов, которых у них было преимущество от 13 до 33 тысяч римлян погибли, Марк Регул и 500 воинов попали в плен. Лишь 2000 человек спаслось и бежало в крепость Клупею. Потери карфагенян свелись к гибели 800 наемников на правом фланге. Римский флот в 350 судов двинулся в Африку для спасения остатков армии, нанеся у Гермесова мыса поражение пунийцам. Они потопили 104 корабля и захватили 30 вражеских судов, уничтожили и пленили 15 тысяч человек, потеряв 9 судов и 1100 человек. Однако на обратном пути буря потопила почти весь флот Рима, 340 боевых и 300 грузовых судов. Возможно, что бури и не было, так как просто пытались таким образом прикрыть потери в бою у Гермесова мыса. Как бы то ни было, в общей сложности потери римлян в этой катастрофе составили 100 тысяч человек. Карфагеняне тем временем с крайней жестокостью подавили выступление угнетенного ливийского населения, тем самым укрепив свой тыл. Боевые действия вновь вернулись на Сицилию. Унейцы снарядили новый флот в 200 кораблей, римляне в 220. После этого, пользуясь своим численным превосходством, римляне начали сильно теснить карфагенян в Сицилии, завоевав по норму. Римляне вновь попытались перенести войну в Африку, но карфагенский флот загнал римский намер где буря уничтожила 150 кораблей и после таких потерь сенат оставил лишь 60 корабельный флот для обороны побережья В 251 году до нашей эры состоялась битва при панорме консул цицилий спровоцировал противника на сражение первоначально он сделал вид что не уверен в себе из-за небольшого количества воинов на стенах он удерживал войска в панорме и провел впереди своей стоянки ров огромных размеров по полибию легковооруженные римляне тревожили противника до тех пор пока Газдрубал не выстрелил все свое войско Это 30 тысяч воинов и 130 слонов. Потом легкая пехота Рима начала обстреливать слонов, а при их атаке укрывалась зарвом. Цицилий стоял за воротами против левого фланга карфагенян и постоянно посылал подкрепление своим войскам за городом. Слоны обратились в бегство и расстроили ряды карфагенской армии. Свежую силу римлян вышли из города, ударили во фланг и добились полной победы. В итоге этой битвы карфагеняне потеряли 20 тысяч человек. воодушевленный успехом римляне попытались захватить карфагенскую крепость Лилибей, ныне город Марсала. Флот в 200 кораблей и 40-тысячная армия Рима безуспешно осаждали ее в течение длительного времени, но так и не достигли успеха. В 249 году до н.э. состоялась битва при Дрепане, ныне город Трапани. Консул Клавдий имел 120-210 кораблей. Карфакиняне нанесли римлянам сокрушительное поражение. Загоняли римские корабли к берегу, таранили да их, а если римляне пытались взять корабль на абортаж, уходили к морю. Клавдий с 30 кораблями левого фланга сумел прорваться вдоль берега на юг от 93 до 137 римских кораблей были захвачены карфагенянами хотя экипажи выброшенных на берег судов бежали погибло от 8 до 20 тысяч человек и от 20 до 50 тысяч оказались в плену вскоре остатки римского флота были уничтожены в новом сражении карфагенским флотом при этом потери рима составили до 150 кораблей период 248 242 годов до нашей эры характеризуется крайним истощением сил обеих сторон за этот период Камилькар, новый главнокомандующий Карфагеном, сумел отразить нападение римлян на Лилибе и Дрепаны, нанести контур удар в районе Панорма и совершить несколько дерзких набегов в глубь Сицилии и Южной Италии. За свои стремительные действия он получил прозвище парка по финикийски Молния ⁇ В 242 году до нашей эры в Риме на частные средства граждан был построен новый флот 200 Пентер. Римляне готовились к решительной схватке за море. Не собираясь всегда полагаться на абордаж, римские моряки и гребцы тренировались ежедневно. В это же время в Карфагенской Сицилии был недостаток провизии, поэтому было решено снарядить флотилию для помощи горожанам и сицилийской армии Гомелькара Барки. Подготовка Карфагенской флотилии не была ориентирована на морское сражение с римлянами, поэтому значительная часть судов состояла из транспортных и купеческих кораблей. Вдобавок карфагеняне из-за недостатка обученных гребцов на весла сажали необученных людей. В 241 году до нашей эры состоялась битва при Эгатских островах. Пунийский флот в 250 судов не смог противостоять римлянам и был разгромлен. Потери составили 50 кораблей потопленными и 70 захваченными. Римляне же потеряли 30 кораблей потопленными и 50 поврежденными. Какой итог Первой Пунической войны? Карфаген предоставил Гамилькару Барке чрезвычайные полномочия для ведения мирных переговоров. Они были завершены на довольно хороших для Карфагена условиях. Народное собрание в Риме первоначально даже отказывалась их принимать. По условиям мирного договора Карфаген полностью отказывался от Сицилии, которая становилась римским владением, выплачивал 3200 талантов контрибуции в течение 10 лет, вносил небольшой выкуп за свою социалистскую армию. Требование выдать перебежчиков и сдать оружие социалистской армии было отвергнуто. После войны Рим, воспользовавшись восстанием наемников в Карфагене, вопреки условиям мирного договора, захватил у повешенного врага в 238 году до нашей эры корсику и сардинию а также заставил карфаген выплатить унизительную дополнительную контрибуцию в размере 1200 талантов возмещение римских военных расходов за время войны потери в кораблях составляли 700 для рима и 500 для карфагена между тем продолжаются преобразования карфагенской армии начаты еще до войны осваиваются приемы использования слонов начинает меняться способ применения конницы и легкой пехоты за счет использования фланговых ударов К концу войны Заметно возрастает качество карфагенской пехоты и командного состава сухопутных сил. Появляются первые признаки применения карфагенянами двухлинейных построений пехоты и резервов. А дальше вторая пуническая война, о которой поговорим чуть попозже. На 7 позвольте откланяться. Ставь мне пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. Счастливо!